Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами снова Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня у нас очень интересный вопрос. Вопрос следующий. Торги у меня уже послезавтра. Я ничего не успеваю подготовить для торгов. И что мне делать в данной ситуации? На самом деле, действительно, ситуация очень интересная, и на торгах она очень часто встречается. Иногда мы находим какое-то имущество, которое мы очень хотим приобрести, мы хотим проучаться в торгах, но мы не успеваем, потому что, во-первых, торги. Да, а именно их дата от нас не зависит, они действительно могут быть завтра или послезавтра. Второй момент – аккредитация на площадке, на которой будут проходить сами торги. Здесь, конечно, момент следующий. Если у вас нет аккредитации, тогда, конечно, вам нужно либо отказаться от этих торгов, либо пройти ускоренную аккредитацию, за которую, как правило, взимают какую-то часть денег, если вы готовы ее платить, если они успеют сделать все срок вашим торгам, то возможно это решение. Третий вариант, если вы работаете в команде, если вы проходили где-то обучение и у вас есть ваши коллеги, вы можете совместно с ними приобрести данный объект, то есть они проучаствуют за вас, но ваших интересов. О том, как это делается, я сейчас не буду подробно описывать, но вы просто должны знать, что такой вариант есть. В том-то и плюс, когда вы работаете, и обучаетесь с такими же людьми, как и вы. Да? Потому что сегодня вы помогли, завтра папка помогут. Действительно часто складывается такая ситуация, что не успеваем. Здесь есть еще одно решение, что когда вы проходите обучение или только начинаете вашу работу, заранее проходите регистрация, аккредитация на всех площадках, чтобы у вас все было готово и чтобы вы не сталкивались с такими ситуациями. Если речь идет об оплате задатка, то просто воспользуйтесь банком получателя, в этом случае деньги дойдут Быстро. Я желаю вам победы на торгах, найдите ваших коллег, таких же людей, как и вы, желаю вам победы, если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, пишите под этим видео, я с удовольствием на них отвечу, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и всем пока!